Что сказать о любви? Конечно же все все песни, вся музыка, по крайней мере, которую делаю я, она изначально исходит из этого чувства. Практически все мои песни, они биографичны и написаны на каких-то вот внутренних переживаниях. Допустим, песня ⁇ Останься, пожалуйста, останься со мной ⁇⁇ это одна из первых, которые появились и которые очень затронули меня. Отношения, чувство вот этой любви. И я написала эту песню. И вообще каждая песня, да и не только песня, если мы возьмем обычную жизнь, то все есть любовь. Я считаю, что любовь есть помощница в каждом деле. Даже если мы возьмем какие-то домашние дела. Вот. Ну, а музыка и любовь, на мой взгляд, это неразделимые вещи. Исполнение... И любовь это неразделимые вещи. Поэзия, любовь это неразделимые вещи. Даже у Пугачева есть такая песня. Жить без любви, быть может просто, но как на свете без любви прожить. это гениальные совершенно строчки. И как на самом деле без любви прожить? Да, наверное, как-то можно. Может быть, кто-то и живет, но я не представляю себе такой жизни. Любовь это все. Любовь это то, что пронизывает все наше пространство. Все, все наши тела, хотим мы того или нет, согласны мы с этим или нет. Ну и, конечно, вот сейчас я записываю свой второй альбом. Первый мой альбом называется «Моя любовь». Так она и называется. Так он и называется «Моя любовь». И что немаловажно, песня «Моя любовь» очень полюбилась слушателю. Без какого-то либо пиара там, или еще чего-то, просто благодаря интернету. Я, конечно, тоже посвящаю этому прекрасному чувству, вот, этих, вот этим вариациям. Ведь любить же можно. Э, любовь она разная, ведь есть и любовь к мужчине, любовь к детям, любовь к какому-то событию, любовь к дому, к я не знаю, ты элементарно ты любишь кофе или ты его не любишь к родителям. Вот. Но, конечно, я думаю, что, наверное, самое яркое чувство вот именно яркое это отношение ну, между мужчиной и женщиной. Ведь именно тогда появляется новый человек, появляется ребенок, появляется новый человек, и значит, жизнь продолжается, и любовь продолжается. И как сказала когда-то Эдип когда у нее брали интервью, что ты скажешь маленькой девочке? Я скажу ей «люби», что ты скажешь девушке, я скажу и «люби», что ты скажешь женщине, я скажу ей «люби». Так вот вам, дорогие наши зрители, я говорю вам, любите, любите и будьте любимыми. Пусть у вас все будет хорошо.